О, пивасик! Саня, ну оставься реквизит. Всем привет! Сегодня я выполнил просьбу моего подписчика, который попросил Саня приготовить что-нибудь к пиву. Поэтому я подумал-подумал и решил, что гренки это банально и просто. Какие-нибудь сухарики, да те же самые гренки, все это попса големые и нафиг нам не надо. Решил приготовить кур курочку в хрустящей панировке. Для этого нам понадобится звезда нашего видео курочка, а именно кури, куриные крылья. Для маринада потребуется лимон, чеснок, перец, чили. У кого такого нет, берите просто рассыпной перец. Копченая паприка и соль. Для кляра понадобится молоко, вода, мука. Также соль подсолим, чтобы все-таки был и кляр соленоватый. И для панировки потребуется панировочную сухари и Возьмите вот такие хлопья, купите. Они без сахара. Это обязательное как бы, требование, чтобы они были без сахара. И, естественно, масло, в котором это все будет обжариваться. Ну что, сейчас мы начнем процесс приготовления. Извините, я. Для этого возьмем острый нож, доску, крылья. Погнали обрабатывать. Эти запчасти мы отрезаем. Они нам не понадобятся. Разбираем на две части и бросаем это все дело в емкость где это все будет мариноваться нарезаем чеснок как всегда придавливаем и шинкуем нам не обязательно шинковать мелко для маринада будет достаточно вот такой нарезки достаточно грубый берем лимон ну где-то половинку Выдавливаем сюда. Упадут кости, ничего страшного. Это все-таки маринад. Берем пересчили. Тоже хаотично его нарезаем. Семечки в нем самые острые. Так что, кто хочет помягче, ложите их поменьше. Также добавляем копченую паприку. Соль. и молотый перец. Все это дело перемешиваем. Перемешиваем тщательно, чтобы все специи разошлись по курице. И в итоге все хорошенько промариновалось. Ну вот и все. Оставляем это дело мариноваться минут 30-40 и переходим в процесс обжаривания Пока мы делаем наш кляр и панировку, мы ставим разогревать масло. сразу говорю, что Сюда уходит целая бутылка. В кастрюлю убирать таким образом, чтобы вся наша курва находилась под маслом в процессе жарки. Потому что если это будет не так, она просто местами не прожарится. Это нам не надо. Пока нагревается масло, готовим наш кляр. Разбиваем два яйца. Кидаем маленькой муки. Будем смотреть по ситуации. По густоте. Наливаем молока. Перемешиваем. И немножко воды. Вода добавляется для того, чтобы как бы сделать наш кляр более бюджетным. Также мы добавляем маленько копченые нашей паприки и соли, чтобы кляр тоже был как бы соленый. Перемешиваем. Вот. Консистенция идеальная э -э, Готовим панировку Сразу говорю, для панировки возьмите более широкую поверхность Чтобы было в процессе удобнее обваливать курицу Добавили мы наши сухари панировочные И теперь внимание Есть такая штука, что вот если эти хлопья пропустить через какой-нибудь блендер Это будет мука Нам нужны все-таки более большие такие хлопушки Поэтому делаем такие движения И засыпаем Засыпали, перемешиваем До однородной массы, так сказать Также для мучной панировки Нам нужна только какая -то такая большая широкая тара Засыпаем сюда муку И все У нас все этапы готовы Так что переходим к финишному процессу нашей курочки. Как же проверить, что нагрелся ли масло у нас Берем вот этот кляр И кидаем эту каплю в масло если она сразу всплыла, то масло горячее, то, что нам надо. Если капля не всплывает, то курочки кидать не надо, потому что она просто-напросто там отмякнет, весь пляр пойдет, у вас ничего не получится. Подготавливаем нашу курочку. Берем ее с нашей емкости, обваливаем в муке, кидаем в пляр. Другой рукой. Обваливаем в пляре. Кидаем сухари, этой же сухой рукой панируем, вот такая штука получается, и так со всеми, все подготовили нашу курочку, закину ее в масло, масло нагрелось мы его проверили, оно не должно кипеть, при нагревании. Если курица ведет себя именно так, когда бросаешь ее раскаленное масло, это значит хорошо, значит а, панировка не слетит, она сразу схватится. Но есть такой секрет при приготовлении дома. Когда масло очень сильно нагрели и закидываем в него курицу, а, мы его просто выключаем, потому что нужная нам температура уже здесь, и как бы ее надо маленько уменьшать. Это все делается для того, чтобы курица приготовилась до конца. Сразу скажу, что приготовление займет э, минут 10. Обязательно помешиваем. Помешиваем именно в самом начале, чтобы курица не пригорела к дну. Если не выключать газ, то курица наша просто сгорит. Подготовлю нашу тарелку, выкладываем на нее кулинарные салфетки. Это все делается для того, чтобы. Лишнее масло впиталось в них, а не оставалось на тарелке Погнали, достаем Вот такая курочка получилась Готовили где-то минут 10, наверное То есть как закинули, скажем так, в горячее раскаленное масло Сразу выключили, минут 5 оно там полежало, потомилось, поварилось И маленько потом подали огонь на самой минимальной мощности И все доделалось до конца Вот такая штука получается Наш процесс приготовления подошел к концу, получилась вот такая вот штука, ништяцкая. Сразу скажу, что не спешите ее вынимать, когда она вот зашипела, прям только-только что. Пусть она там полежит минут 12, 10-12 минут, потому что просто-напросто вы будете есть вторую курицу, Это, блин, нам этого не надо, вот, то есть здесь самое главное терпение. Получается вот такая вот штука, и сразу скажу, что к этому подойдет охрененный наш томатный соус ссылочку на которую вы найдете в описании. Или просто посмотреть наш предыдущий выпуск. Я думаю, что любой человек, даже не имея кулинарных способностей, это сможет сделать. Э, в обычных домашних условиях. Главное не лениться. И на самом деле это у вас займет. Ну, ну, полчасика, ну, потерьте. Зато будете пивасику есть охрененно вкусный продукт. приготовить своими руками. Либо друзьям делайте, они, блин, скажут, там, блин, Миша! Ни хера себе ты там челкнешь! Какой, да, как персик. Да, ребят, могу? Понемножку. Ну, если что, откинь ссылочку и пацанам. Так что, если что, ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите какие-нибудь комментарии, может быть, какие-нибудь еще эм, просьбы, пожелания, мы еще что-нибудь приготовим для вас. Ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить наши кулинарные шедевры. Всем приятного аппетита и до новых встреч!